Газуха, которая существует в Штатах, в частности, если понаблюдать, скажем, за Трампом. Французы, мне кажется, вот на мой взгляд, это, ну они где-то бедные смотрят на это все и думают, ужас какой. Скатерти-самобранки, золотые рыбки, щуки, разные исполняющие желания. И Иван-дурак на печи, к которому все само приходит. Что называется, in your face. Конечно, с их ценностями это не, никак не согласуется. Это там другая эстетика, другая самоподача. Более, да. скажем. В нашем русском менталитете это все, возможно, происходит из нашей ортодоксальной православной религии. Вот в психологии существует понятие локуса контроля, локус как мест если переводить с латы. У нас тенденция перекладывать собственную немощность, собственное отсутствие воли, перекладывать на какие-то внешние источники, возможно, часто даже выдуманные. Марина Джаши, добрый день. Мы с вами пытаемся наладить мост между Францией и Россией мне хотелось бы спросить ваше, вернее не спросить, а попросить вас прокомментировать, дать мне ваше мнение на такую тему, как жизненная философия в русском менталитете пессимистичный взгляд на жизнь вы человек в принципе достаточно бывалый, потому что насколько я вас уже знаю за некоторое время что мы знакомы, вы пожили в Англии, в Америке, в Индии и в Японии, если я не ошибаюсь то есть вы все-таки объехали такие интересные в культурном плане точки света Поэтому, естественно, ваш взгляд будет интересен на вот эту вот жизненно-философскую тему. Но прежде чем мы пойдем дальше, не могли бы вы, пожалуйста, представиться? Спасибо большое за приглашение на эту беседу, на этот разговор. Мне очень приятно, мне очень интересно. Да, действительно, мы с вами уже знакомы много лет и э, знакомы вот в таком вот интеллектуальном контексте. У вас замечательные статьи, у вас э, прекрасная книга. И... Ну анал... давайте обо мне не будем, сейчас о вас Немножечко расскажем такой предыдущий для тех, кто во всем я тоже нашла какой-то для себя интерес и отклик с тем, чем я занимаюсь, потому что я занимаюсь межкультурной коммуникацией. Вот и не случайно, вы уже упомянули те страны, в которых я жила, работала, существовала какие-то свои проекты. Это страны вот именно где я э, много жила, то есть там было нетуристическое взаимодействие, да? То есть, да. Я понимаю, любой срок пребывания в стране более трех месяцев. Потому что когда вы месяц где-то или два, и даже... Ну, там это есть... недостаточно. Это недостаточно, потому что после трех месяцев запускаются разные процессы, трансформации, принятия, непринятия, да, вот э, той обстановки, в которой вы находитесь. Поэтому те, кто знает, поймет, те, кто не знает, кому предстоит это все, может быть, э, пройти, отнесется к этому э, менее легковесно, потому что люди, знаете, вот э, даже вот я... Верно, в нашем с вами круге, которые много путешествуют, думают, что А, ну вот я везде был, везде много всего посмотрел, но это так галопом по Европам, а когда ты погружаешься и живешь, это совершенно другая история. И Есть вот, такая буква в этом слое. Да, да, да. Вот. И вот поэтому, знаете, спустя уже годы после того, как я жила в разных странах, весь этот опыт свой проанализировать и упаковать, если сейчас так можно выразиться, ну такое вот модное слово, да, в разные тренинги, мастер-классы, возможно mm -hmm. какие-то статьи. Вот я тоже стала вести свой канал на YouTube правила правил межкультурной коммуникации там Марина Джаши. Вот, то есть мне кажется, вот такой вот эм, такие рассказы личные, как у вас, как у меня, они помогают людям, ну по крайней мере дают пищу для размышления, заставляют немножечко задумываться. И, может быть, даже открывать свои какие-то горизонты, границы и желание э, возбуждает мотивацию к изучению. Потому что, когда посмотришь на кого-то, думаешь, ну, раз этот человек прошел через этот опыт, может быть, действительно стоит прислушаться или, по крайней мере, как-то что-то почитать на эту тему, задать какие-то вопросы себе, другим, да. То есть вот суть того, что я делаю, это именно, знаете, вот именно побудить к какому-то такому вот действию мыслительному, интеллектуальному, да, что вот человек просто музыка захочется развиваться в этом направлении, в этой теме. И mm -hmm. я создала бизнес-этика очень хочу вас тоже пригласить, ну, вот, как бы так, вживую, да, потому что... Приглашайте. Ну, так, мы все э, пришли в онлайн, поэтому это нужно даже осуществить онлайн. Это, собственно, что? Туда я приглашала людей э, с опытом жизни в другой стране, работы в другой стране, э, опытом делового взаимодействия, будь то человек работал как бы, в найме в другой компании mm -hmm. международной или же пробовал создавать какие-то свои проекты, бизнесы, нанимать людей из другой страны культуры к себе mm -hmm. Mm -hmm. У всех разные истории. Истории бывают успешные, интересные, такие, знаете, плодотворные. В большинстве случаев истории такие вот пропы, и ошибок, когда человек вот шел с одним настроем, смело мы в бой пошли, да, и вот пришли. Но люди, понимаете, все же очень разные, потому что строительство своего бизнеса, развитие своего проекта. Это тоже еще урок для себя. Бывают люди, которые быстро очень сдаются, сдуваются, уходят и как-то вот так отползают в сторону. Есть люди, которым дали по носу, но ну, они немножечко посидели, подержали, встали, встали, дальше поехали. То есть история про успешный бизнес – это как раз вот такая вторая история. И люди, которые анализируют, почему, э, собственно, так произошло, что я сделал не так в той культуре, в той стране. Ну, помимо, мы сейчас не будем говорить про какие-то особенности ведения бизнеса, да, вот или Марина, я, я, я заметил, как вы тонко перешли от самопредставления к тематике видео. У вас это так произошло плавно, что даже незаметно. Ну-ну-ну, продолжайте. Хорошо, спасибо. Но если вам какой-то нужно задать вопрос, то задавайте. -то. Я задам обязательно. У меня целый список вопросов, так что не переживайте. Вот. И вот поэтому, собственно, и возникла такая необходимость. Вот с вами, мне кажется, познакомились, обсуждали э, проблематику межкультурной коммуникации. И вы сказали, ну, знаете, мне кажется, Марина, это особо сейчас вот никому не интересно, непонятно. Ну, то есть это не то, чтобы… Ну, знаете, бывает модно идти, там, вот, agile там, или еще что что-то. А тут, говоришь, межкультурная коммуникация, и все думают, что это, ну, это наверное, какие-то путеводители, читаешь про страну, там, столица Франции а люди просто это. толком не понимают, что это такое. Фу. В том числе. Значит, проблема, э, скажем так, таких людей, как мы, кто занимается этим контентом, нужно это правильно, умело как-то упаковать, подать и сказать, вот, смотрите, то есть это международное взаимодействие, ошибки, которые совершают люди при контактах с другими, mm -hmm. с представителями стран, с другими партнерами и так далее. И тогда, возможно, это будет развиваться. Сейчас к этому стали проявлять интерес, прислушиваться, потому что, вот посмотрите на поле литературы, которое существует, да, то есть и на французском, может быть, на французском поменьше, потому что гемония английского языка она, <свят> от нее никуда не уйти, да? А вы же вот. вроде по-французски говорите, если я не ошибаюсь. А Говорю по-французски, но у меня, к сожалению, сейчас пока не очень такой вот, может быть, какой-то момент он ушел в пассивную такую историю, да, то есть мне хотелось бы тоже его активировать, но а, вот именно посредством чтения литературы, да, и я поэтому стала как-то, знаете, вот смотреть, а что есть? Ну, на английском понятно, на английском много всего написано, там да, да, да, да. бизнес, идеи, мысли идут оттуда, Uh, ну и, вот, собственно, uh, понимали, что да, интерес к этой теме есть. Так как люди взаимодействуют и с представителями других стран, им нужно и работать, и uh, бизнес создавать. Ну и в конце концов, в общем-то, вот интеграционный миграционный процесс, который происходит, они требуют знания, общения, кросскультурной психологии и взаимодействия. Окей. Okay. Хорошо, спасибо за, за, за, за представление. Так, давайте так, сразу я перейду к моим вопросам. Я, как я вам перед записью сказал, что я выписал некоторые, некоторые идеи, некоторые мысли, потому что мы с вами переписывались перед видео о том, о чем хотели бы поговорить. И вот я вас цитирую, и после этого хотел бы услышать ваши комментарии в более, развитом, в более развитой форме, нежели чем в письменной. Вы, например, написали, у многих русских людей, как мне кажется, внешний локус контроля. Вместо того, чтобы брать ответственность на себя, часто слышу, ну, конечно, вот у него, у нее папа, брат, муж и тому подобное, конечно, у нее все получится. Во-первых, первый мой вопрос, что такое внешний локус контроля для вас? Давайте. Переведите нам на русский разговорный язык, доходчивый. Э -э контекст, да, немножко сейчас Почему так? Ну, опять же, когда изучаешь культуры другие, нужно также и не забывать и про свою культуру, да? про свои корни, про ту страну, где ты живешь. Но это неизбежное обстановка. сравнение. Всегда должна быть точка отчета. Конечно, да, точка отчета, и потом какая-то калибровка, вы сравниваете одно с другим. И да. важно очень, когда сравниваешь культуры, говорить, ну, это, не это лучше, вот в парадигме лучше, хуже. Такого не бывает, просто по-другому. Смотрит с такой позиции, с такого ракурса на те или явление. Так вот, э, вот, мне кажется, знаете, во-первых, ну, во это мое мнение, любое мнение субъективно, поэтому с ним можно согласиться, не согласиться. Мнение э, русских философов, да, если почитать, Николая Бердяева, допустим, очень-очень да, интересно, много-много таких вот работ, в Uh, вы, uh, прочитав которые, начинаете понимать, может быть, какие-то вещи, которые, почему они так происходят иначе, вот там Чаадаев, допустим, да? Тоже, опять же, почитать вот западников и славянофилов, вот эти философские мысли, uh, и то, что они писали тогда, думаешь, боже мой, как это все релевантно тому, что происходит сейчас. Да? То есть практически ничего не изменилось. <соценно> Касается такого щедрила, еще один классик вспомним, потом уже придем к моим мыслям, что <соценно> в России когда 20 много, вернее, э, за 20 лет меняется многое, вернее, за 20 лет многое, за 200 ничего. Не, ну, не знаю, насколько оптимистично или нет, но тем не менее, вот, вот такая э, интересная вещь. Так вот, э, Я, кстати, Марина, извините, буквально вас на секунду перебью. Э, мне уже больше 20 лет, французы говорят, для меня это было очень странно, когда я от них это в 18 лет первый раз услышал, приехав сюда первый раз, они мне сказали, русские фаталисты. Mm -hmm. И это, по сути, напрямую связано вот конкретно с нашей тематикой. Я просто это в качестве добавления к тому, что вы будете продолжать говорить. Да, вот в психологии существует понятие локуса контроля, да, то есть внутренний локус контроля, локус как место, да, вот если переводить с И внешний локус контроля. То есть внутренний – это когда вы ответственность за все свои поступки, события вашей жизни берете на себя. Другими словами, вот мы сейчас здесь, в этой точке, сейчас, потому что… В прошлом мы совершили какие-то шаги, да, то есть наше образование, наше решение. Каждый день человек делает какой-то выбор, что ему делать сегодня, допустим, остаться дома или пойти побегать в спортзал или там в лес, в парк, там еще куда-то, да? спортзал сейчас не все открыты, но вот, вот такая, то есть как бы такие незначительные бытовые э, шаги, выборы, они к чему-то ведут. Если в большем каком-то масштабе, то же самое, да, в построении карьеры, в построении профессиональных каких-то интересов, самореализации. И бывает так, что ну, люди бывают активные да, по жизни, они пробуют одно, другое, третье, не получилось одно, они пробуют, может быть, еще раз, э, или идут какой то другое. Но, опять же, тоже важен результат, да? то есть можно пробовать ради того, чтобы пробовать, а можно пробовать, чтобы добиваться каких-то результатов. И вот я просто наблюдаю, знаете, вот интересно, такой вот очень э, срез интересный. Ну, как бы с психологической точки зрения, с культурной точки зрения, смотришь на, смотришь на разных людей. А, вот пространство, ну, как вот пространство Инстаграма, да, вот есть блогеры. А не, в, не у всех есть образование, не у всех есть э, какой-то опыт работы. Но люди умеют себя подавать, раскручивать, э, получать Понимаете, неплохие. Не вы, на... вы в данном случае говорите о русских в Инстаграме или о западных представителях, а в частности, американцев? А И мы сейчас говорим о всех. Потому что, вот смотрите, вот, допустим, там одна есть, ну, несколько человек, за которыми я наблюдаю, они успешно считаются успешными, развертывают там какую-то свою компанию. Я не знаю, было бы мне лично интересно общаться с этими людьми, допустим, да, по разным причинам. Но просто если брать их деятельность как бизнес-проект, то они делают все очень профессионально, они уже нанимают людей, они раскручивают свои какие-то компании, проекты, деятельность такая очень интересная. И я восхищаюсь, честно, такими людьми, которые на ровном месте не из чего делают. Из воздуха. Марин, буквально, буквально я, я, я хочу в скобках добавить одну интересную деталь. Я очень ну, как очень давно, не очень, может быть, 2-3-4 года, наблюдают также в Фейсбуке и в Инстаграме за тем, кто как продвигает там либо свои, я не знаю, мысли, либо свои продукты, либо просто-напросто самого себя или саму себя. И я заметил такую очень интересную вещь, то, что, например, французы, в продвижении в Инстаграме, либо в Фейсбуке, по сравнению с американцами, это не стриженный газон. Они абсолютно не умеют заниматься маркетингом. Когда следишь за какими-то, там я не знаю, любыми американскими, будь то фитнес, будь то что угодно, йога или неважно не что, у них это поставлено настолько все профессионально, настолько выточено, продумано, стратегия вся выстроена. Это просто удивительно. И те редкие французы, которые, вернее, не пытаются, а у которым получается, скажем так, достигнуть действительно каких-то хороших результатов в Фейсбуке либо в Инстаграме, у них полностью все от и до слизано с американцев. Вот в российском пространстве в этом плане как? Вот смотрите, очень интересный пример, да, вот говоря про локс контроля, потому что этот локс контроля внутренний, да, то есть никто тебе твой успех не создал, ты сам поднял mm -hmm. свой счастье. Учись, развивайся, смотри, что делают другие. А в Америке, кстати, очень много вот таких курсов, там, self-help, а, если ты хочешь заниматься, да -да -да -да. учиться очень ценно. Вы вот даже вот эта концепция lifelong learning, да, 3L, yeah. а, то есть пожизненное такое обучение, это же все оттуда идет, да? С другой стороны, это очень верно, потому что жизнь меняется у нас настолько сейчас быстро, и нужно адаптироваться вообще к тому, что происходит вокруг, что происходит ну, в разных ситуациях, процессах. Поэтому... Uh -huh. Здесь, видите, нужно как-то уметь к этому подстраиваться. Американцы делают это и, соответственно, берут ответственность на себя. Французов, мне кажется, локс контроля, ну такой тоже может быть смешанный, да, то есть вот, ну, раз нет таких обстоятельств, значит, я не буду что-то делать. У россиян, соответственно, сложнее, им должны создать среду, да, очень многие русские жалуются, ну, конечно, вот нет вот этой среды, у нас никто нас не поддерживает, вот у нас много препятствий, да, это действительно так, да, то есть вот связано, может быть, с тем, что какие-то исторические корни, исторические, да, вот страна проходила через сложные, так сказать, вот этапы истори исторически как бы да историческая память она тоже имеет роль есть много написано статей поэтому тем не менее когда... но по сути Марина вот если да, если, да. если если в, в абсолютном как сказать измерении или отношении взять и попробовать сравнить вещи по сути ведь можно сказать что любая страна прошла через сложности почему у нас всегда считается что Россия самая многострадальная вот да, такой да, у меня да. философский, на вскидку вопрос, что вы думаете на эту тему. Ну, вот, мне кажется, то же самое, знаете, потому что, ну, с одной стороны, да, действительно, очень много стран прошло сложную, непростую историю, да, у каждой страны есть свои... Потому да, что, да. Я, я, я прошу прощения еще раз, войны, революции, голод, казни, все вот эти вещи, они были абсолютно везде, без исключения, нету ни одной страны, где бы этого не существовало. Почему же наша страна такая вот самая многострадальная? Просто потому да, что, что у 100%. нас минус 40 или минус 50 зимой? Вы знаете, вот мне кажется, э, тоже еще момент такой, мы очень любим себя жалеть, мы хотим, чтобы нас жалели, нам сочувствовали, сострадание, вот это вот, да, э, вот это тоже присутствует, да, мы хотим чувствовать себя какой то э, знаете, вот эту исключительность, особенность, вот мы не такие, как все, мы другие, это тоже присутствует, да, в культуре, и поэтому, может быть, тоже получить такой вот бонус, да, что нет, вот мы, вот у нас, у нас наши проблемы, вот эта проблема. Часто можно слышать такую фразу, ну, им бы наши проблемы, да? Да, вот да, этот, да, вот, да, ну, да, там, да. Говоришь, там, приводишь пример американских, ну, пусть будет блогеры, да, раз мы затронули блогеров, ну или предприниматели, да. Ну, конечно, вот он встал и пошел, потому что у него так. А вот если бы он на нашу зарплату жил или в наших условиях, с одной стороны, конечно, здесь в этом есть э, смысл, но, э, вы понимаете, э, внутренняя очень э, такая установка, она тоже очень важна, потому что у американцев, у, евро... ну, у европейцев это другая история, да. Она другая, просто даже есть такое выражение английское – if at first you don't succeed, try, try again. Если с первого раза не получилось, еще, еще, еще, старайся, поднимайся. Да? Вот если посмотреть вот на книги, которые продаются, такая вот поддерживающая литература, там, ты можешь mm -hmm. увольствовать. Вот сейчас, знаете, одна моя очень хорошая приятельница, она живет в Америке, она вышла замуж за американца, она написала книгу. На больше, но она писала на русском языке вот специально для того, чтобы поддерживать людей из постсоветского пространства, из России, в частности тоже да, вот с такой вот установкой, что нужно опускать руки, нужно верить в себя и, в общем-то, что-то менять, да? может быть небольшие делать шаги маленькие, но каждый день что-то менять. Вот у меня, знаете, есть еще один пример. Одна знакомая, на мой взгляд, обладающая потрясающими способностями в математике, она могла бы организовать какой-то свой бизнес или создать свою компанию. У нее прекрасные способности. Но этот человек продолжает работать в найме и не очень успешно, понимаете? Вот, вот вам, пожалуйста, потому что она боится сделать вот этот шаг во внешний мир. Это, конечно, большая ответственность, да, свой бизнес, свои проекты. Может быть, это не сразу получится, не сразу выстрелит. Но вот то время, которое она тратит на то, чтобы получить -то хорошую позицию или продвижение, или ну, какое-то вообще профессиональное движение, это она могла бы потратить уже в другую сторону, понимаете, на развитие какого-то своего проекта. Опять же, вот это вот внешний локус контроля. Ну, если бы у меня было бы вот это то я бы вот это. Да? Ну, то есть, по сути, Марина, если попробовать делать резюме от того, что мы пытаемся сейчас с вами объяснить, это то, что, по сути, в нашем русском менталитете у нас тенденция перекладывать собственную... Я не знаю, не хочу никого обижать, но буду все-таки использовать слова, которые мне приходят в голову. Со собственную немощность, собственную, собственное отсутствие воли перекладывать на какие-то внешние источники, возможно, часто даже выдуманные, которые якобы нам ставят палки в колеса. Вот я в качестве этого хочу опять же зачитать, вернее, процитировать вас из того, что вы мне писали. Когда локус контроля внутренний, то есть когда мы его локализируем внутри себя, то есть мы, как сказать, к себе, к себе что ли, адресуем, на себя отправляем полностью все, э, все претензии, то вы не ждете благоприятных обстоятельств, вы сами их создаете. Американцы, например, в этом плане хороши, они не связывают свои неудачи с внешними обстоятельствами. Если не получилось что-то, то виноват ты сам. Коль скоро не получилось в первый раз, то попробуй еще раз. А русский раскисает и говорит, ну вот, говорил уже, что ничего не выйдет. Да. Да, совершенно верно. Вот здесь, Антон, еще я вспомнил, я вам писала про золотых рыбок, щуки. Да, скатер... вот, вот, вот, вот, вот, вот, секунду, я сейчас <с опять процитирую, я это выписал. У меня же все, я сказал, я все скопировал. Мне просто так писать нельзя. Посмотрите на наш фольклор. Скатерти-самобранки, золотые рыбки, щуки, разные исполняющие желания. И Иван-дурак на печи, к которому все само приходит. А когда нет чуда, то нет и жизни. Сам человек ничего не сделает, либо лень, либо апатия. Обломов, вот еще один пример из литературы. Какие вещи интересные писала. Сама себя удивляю, да. Да, сама всегда не говорится, прям тоже, ведь как, тоже надо мне где-то записывать, да, вот такие вот вещи, можно книжку потом издать. Ну вот фольклор, да, фольклор же тоже очень много объясняет. Вот как раз вот эти все эти персонажи, которые создают чудеса, да, то есть вот тебе ничего не нужно делать, тебе только нужно поймать вот эту золотую рыбку. Да, то есть которая... внешний фактор, который либо помогает, либо ставит палки в колеса. Да, да, вот она рыбка, она делает тебе желание, но этой рыбкой они тоже потом не смогли пользоваться, да, там жена помешала, <laughs> у нее да. желание uh, разрослись, да, и вот все. Вот, потом там что еще, там скатерти-самобранки, э, ну, ковры-самолеты, это из других историй. Вот, вот у нас э, прилетит вдруг волшебник, да, в голубом вертолете, то есть вот уже советская история, песенки, то же самое, и э, как там... Э, Опять чудо! Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Вот все этого ждут, да? То есть вот сейчас что-то. Еще, еще одну скобку хочу открыть. Я уже давно, пока вот сейчас вас слушаю, хочу все у вас спросить, а вы не думаете, что вот в нашем русском менталитете это все возможно происходит из нашей ортодоксальной православной религии? И сейчас, когда вы заговорили вот конкретно об этом внешнем источнике, то есть, когда кто-то придет и вдруг поможет и спасет, и я вдруг подумал о такой вещи. А ведь в христианстве там же тоже кто-то должен спуститься с небес и всех спасти? И вот на этом вот уже 25 веков построено практически все христианство. Но что самое интересное, то, что на христианстве также построен весь западный мир, в том числе и американцы. Но почему же у них нет вот этого вот э, поиска чего-то внешнего, либо какой-то помощи, либо, либо э, обвинения, вот этого внешнего во всех своих неудачах, неугодах и прочее. А у нас это есть, по-вашему, почему? Смотрите, здесь очень интересно, да, то есть вопрос о религии, мы никого не хотим затронуть и задеть и обидеть, да, потому что Абсолютно. это всегда сложный, непростой момент. Кстати, очень хорошо пишет на эту тему Андрей Кончаловский. У него замечательные статьи, и он как раз размышляет, да, на эту тему, про православие, про развитие, выбрана была вот эта ветвь, да, и вот тут также тоже отсылает к протестантизму, говорит, что вот смотрите, ну, христианство, да, если смотреть, это протестанты, католики, православные, это же все христиане, да, но а -а -а. только а, раз, по-разному люди верят, и, соответственно, другие, может быть, догмы и философия формируются. И, соответственно, да, вот тоже локус контроля, возможно, да. Вот у протестантов почему говорят протестантская бизнес-этика. Даже тоже такое да. понятие, да. Вот. А а В чем да, да, да, да, да, вот ответственность на себя, ты э, должен, так сказать, принять эту ответственность, да, и вот еще что интересно, отношение к богатству и к деньгам, да, то есть, э, ну, бизнес, вы для чего делаете бизнес, понятно, что у вас какая-то, ради которой вы э, все выстраиваете, ну, и вы хотите, чтобы от этой идеи был еще доход, и то есть не стыдно быть богатым, если ты сам все это заработал, сделал, да, а в а, вот российском таком вот представлении, ну, вот как бы тоже отношение к деньгам очень своеобразное, да, то есть ой, люди боятся, э, как это сказать, ну, не то что они скрывают свое состояние человек боится говорить о своем благополучии. Да? То есть, вот, даже может быть, не из-за не из чувства какой-то вот, скромности, как в Японии богатая э, страна, э, экономически развитая и э, дающая такие вот хорошие высокие показатели экономические. Но, тем не менее, люди скромные. Там, там японская философия уже другая совершенно. А здесь, э, в России, ну, люди боятся, да, вот как бы там чего не вышло, не дай бог там кто-то что-то узнает. И принято в культуре прибедняться. Вот, например, даже вот вы идете на выбор, да, Смотришь информацию про кандидатов, и там не написано, что у него там там хорошая квартира, машина, дача, там что-то. А, не знаю, живет с женой, прицеп, вместо машины прицеп владеет или там еще что-то, вообще да. собственность, один квадратный метр. У нас получается, что человек, вот если мы говорим про какие-то там выборы или э, вот, который априори вот он не очень богатый, не очень, еще раз повторю, да, не в смысле вот сейчас в каком-то таком вот меркантильном, а чем вы себя позиционируете менее успешно, тем вы а, вызываете больше симпатии, больше какого-то расположения, да, да, да, чем да, если да. это было бы, допустим, с другой, с другой стороны, хочу заметить, что, например, вот эта показуха, которая существует в Штатах, в частности, если понаблюдать, скажем, за Трампом, это, ну, это даже не показуха, это вообще до смешного доходит, насколько выпячивается наружу. Я богат, я хорош, я высокий, я здоровый, я силен и так далее. Во Франции, например, на это вообще смотреть уже невозможно, вернее, французы на это смотрят просто сцепив зубы, потому что французский подход к этому также, ну, может быть, не до такой степени, как в России, но он совершенно другой. То есть здесь нет вот этого выпячивания. Допустим, в Америке, когда вы куда-то отправляете свое резюме, на работу, либо даже на MBA в школу. Там нужно в этом резюме показать, насколько ты хорош, что ты был там в каком-нибудь клубе гребли, что ты выиграл все гран-при, что ты был самый сильный, что у тебя самый большой бицепс, что у тебя самые лучшие оценки, самая большая машина, что ты самый высокий, красивый и так далее. И так далее. Это типично американское. А про французов еще, кстати, могу сказать, вот по поводу заработков и всего остального. Во Франции, если у вас хватит наглости кому-то задать вопрос, сколько ты зарабатываешь, вам рядовой француз никогда в жизни не ответит на этот вопрос. И он будет всякими обходными путями начинать говорить на любую тему, да, говорить о своем менеджере, о работе, о чем угодно, но он никогда не даст, э -э, я хотел сказать, цену, цифру. То есть здесь это просто в принципе не принято. Даже не в том плане, что есть какая-то, как вы говорите, в Японии, как вы слово использовали... Э -э, да, такая да, вот, скромность, да. а здесь даже не скромность. Здесь просто, в принципе, это считается как запретная тема, что ли. То есть да, о деньгах просто... вообще речь. Да, да, да. О деньгах вообще речь никогда не ведется. Ну, вот смотрите, в Америке тоже не ведется речь о деньгах, то есть открыто сколько ты зарабатываешь, ты не можешь задать. Тоже, в общем-то, вопрос такой чреватый, да, могут на него очень резко отреагировать. Mm -hmm. Почему? Потому что в Америке, что, что, то, что касается privacy, да, это тоже вот такая тема. Если вы не близки с кем-то, вопросы задавать тоже категорически нельзя. В Америке, однако, ну, вот вы сказали, да, вот такой само да, это это в культуре, то есть это культура силы, да, то есть вы должны показать, что вы победили вы номер один. вас нужно брать на работу, когда садите резюме, что вы там победили конкурс, там не знаю гребли, а там, да да, да, да, все собрали все медали и вы, или еще смотрите вот какой интересный момент вы можете также написать. Вы знаете, вот я старался, у меня был отрицательный опыт, я проиграл, меня там ударили по носу, я встал, поднялся и вообще создал самую крутую компанию в своей стране, в городе и так далее. У меня сейчас самый лучший бизнес. Они тоже очень любят эту историю, вот этого, знаете, падения и взлета. Да? Кстати, к таким тоже относятся еще более… С уважением. С уважением больше, да? потому что этот, этот человек знает, что такое успех и что такое неудача, mm -hmm. да, mm -hmm. вот этот вот момент такой интересный, да, не только вот успех-успех, потому что он еще, собственно, люди к успеху, вернее, получают тот успех, потому что когда-то вот у них была большая неудача, возможно, да, и она вот их, так сказать, как трамплин на другую совершенно орбиту. Возвела. Вот вот это тоже они очень ценят. Французы, мне кажется, вот, на мой взгляд, да, это, ну, они где-то бедные смотрят на это все и думают, какой, конечно, вот с их ценностями это не, никак не согласуется, да? есть, Это там, другая эстетика, другая самоподача, более, да. скажем, интеллектуальная, да? То есть, в Америке это вот прям вот, что называется, in your face, да, вот все. Да -да -да. Именно, uh, именно. То есть это не, это, значит, mm -hmm. это не страна полу намеков. Там никто между строками да. читать не будет. Не будет. Uh, даже вот если сравнивать с Англией, да, uh, такой Вот Англия, да, это другая страна. Вот они как бы ближе географически к французам хотят. <связывая> да, это да, канал, да, да, да, да. Не этому, <связывая> Но uh, тем не менее здесь уже другая ситуация. Там вот эта вот такая демонстрация, такой СССР уже будет вызывать страшнейшее отторжение, да. и вы никогда не продвинетесь в Англии, если вы возьмете американский набор инструментов по самопродвижению. Совершенно верно. И плюс ко всему еще англичане, они же островитяне, поэтому, естественно, это накладывает очень сильный отпечаток на менталитет, на культуру страны, так же, как, например, Корсика. Это французский менталитет, но очень-очень сильно видоизмененный по, по сравнению с материком. Так. Марина, времени 13.56, у меня у вас 14.56, я вам обещал вас отпустить в 2, то есть в 3 по Москве, поэтому я выполняю мое обещание. Спасибо вам за этот э, получасовой анализ и э, приятного остатка дня. Спасибо вам, всего доброго.